Дорогие друзья, добрый день. Мы рады приветствовать вас в гостеприимных стенах Русского географического общества. 12 апреля это Всемирный день космонавтики, и специально для вас к этому празднику Русское географическое общество совместно с Роскосмосом подготовило особый подарок – урок космической географии. И сегодня у нас поистине звездный учитель, герой России, летчик-космонавт, человек целых пять раз побывавший на околоземной орбите и целых девять раз выходивший в открытый космос – Федор Николаевич Юрчихин. Федор Николаевич, здравствуйте, просим вас. Спасибо большое, заранее извиняюсь перед всеми, буквально за несколько минут, через несколько минут после того, как я сюда пришел, отключили кондишены, поэтому хотите вы или не хотите, встреча будет теплой, потом станет жаркой. Да. Ну, давайте, я так понимаю, что время на вопросы мы оставлять не будем, будете меня только слушать, я правильно понимаю? Да? Или вопросы нужны? Оставить время, ладно, посмотрим по ходу. Итак, тема нашей лекции «Россия глазами космоса». Я так назвал свою первую статью, когда меня попросили опубликовать фотографии только России и почему России. К сожалению, очень сложно с орбиты МКС снимать нашу страну. Вот, чтобы вы просто понимали, мы цепляем только 7% территории России. Все остальное это настолько под большими углами, что достаточно сложно. Почему называю всегда Россия глазами космоса, наш дом глазами космоса? Ну, все мы верим в то, что рано или поздно встретимся с инопланетным разумом, а у человеческого существа всегда, особенно у прекрасной ее половины, всегда как мы выглядим. Вот, а как мы выглядим, значит, может только космонавт сегодня вам показать, благодаря тем снимкам, которые мы делаем с космоса. Вот чтобы просто понимать, насколько сложно снимать нашу страну, вот я сейчас вам покажу фотографию, например, Санкт-Петербурга сверху. Вот так выглядит Санкт-Петербург, потому что мы летаем самая северная широта это 51,6 градусов северной широты. Также и юга касается 51,6. А Санкт-Петербург это 56 градусов, это далеко на севере для нас. Поэтому ожидать красивые фотографии Санкт-Петербурга сложно. Сложно снимать Москву, например. Да? Тоже, потому что Москва часто, мы э, все, а зато ночная Москва, если нет облачности, ну вот это вот, вот такой вот красивый вид получается. Да, или вот такое, вот это вот э, наибольшее приближение к Москве. А, подальше, хорошо. Я просто сегодня на радио работал, там просили поближе. И я уже туда вот. Спасибо. Вот очень важно для нас, когда мы снимаем города, это, например, отблеск. Вот в данном случае Волгоград и в бликах Волга вся, зато видно все, что творится на Волге. Вот все течения, все волны, которые возникают при омывании э, самих островов. И сравните фотографию того же Волгограда без бликов на Волге. Да, то есть это два разных снимка и тот и другой красив с точки зрения как бы если созерцать но с другой стороны могу вам четко сказать что для тех людей которые занимаются съемом информации с наших снимков, то получается так, что и этот снимок очень важен, и этот снимок очень важен. Ну а если говорить о нашей стране, то в нашей стране в первую очередь есть такие места, которые очень интересны для меня. Это, например, Камчатка. Вот это самое замечательное место снимки которые являются и снимками для души и приносят множество-множество разного рода информации. Вот Камчатка, представьте себе вот такой вот снимок, это боковой снимок, когда по горизонту снимаешь Камчатку, в данном случае это ключеская сопка, и уверяю вас, таких розовых закатов, и восходов, вернее, восходов, как на Камчатке, я не видел нигде. Это не значит, что другие части света, они бесцветные. Нет, наоборот, буйство красок есть везде. Но если говорить о нашей стране, то вот Камчатка – это что-то вот иррациональное. А информация, обратите внимание, над Ключевской вы видите курица-вулкан, да? И сразу он уходит вправо от вас, и вы видите, на какой высоте и как долго стелется идет вулканическое извержение. Мы можем оценить в данном случае силу ветра, потому что дым уходит не вверх, а он стелится вдоль. Значит, ветер достаточно сильный. То, что он не дает подняться пеплу наверх. И он уходит в сторону. По второму следу, который рядом, понятно, что и дальная сопка тоже курица. Вот. А это то, что я вам обещал, это розовые восходы над Камчаткой. Та же самая Ключевская, только очень далеко находится. Вообще это группа вулканов и ключевская. Это один из самых активных вулканов в Восточном полушарии и самый высокий действующий вулкан на сегодняшний день. И это наше чудо, чудо нашей страны. 2007 год, сидим, мы пьем чай. А всегда смотришь на карту, где пролетаешь, как пролетаешь. На, на, за одну, один виток до этого, это было полтора часа, у нас между витками полтора часа, где-то пролетая над Камчаткой смотришь, и там вся Камчатка была покрыта плотным слоем облачности. То есть ничего не видно было, и Ключевской не видно было. Это далеко за полночь нарушение режима труда и отдыха. А... Фотографировать хочется, чтобы вы просто понимали, время на борту, оно по гринвичу. По гринвичу в 10 часов вечера мы отбиваемся. Посчитайте, сколько в это время на Камчатке, то есть на Камчатке это ночь еще идет. Значит, чтобы сфотографировать Камчатку, надо дождаться, ну, как минимум, еще нарушить часа на три режим труда и отдыха, чтобы, почему я говорю, розовые. Восходы, потому что в первую очередь мы снимали восходы. То есть нарушаешь режим трудового отдыха и уже где-то за полночь, далеко за полночь, решил еще раз взглянуть и вот такое извержение. Вот больше чем это извержение на Ключевской я не снимал, хотя уже говорили вам о количестве полетов. Одна из любимых моих сопок, это Кранотская сопка, есть такое чудо на Камчатке. Меня спрашивают, а ли вы на Камчатке? Я говорю, два раза уже не был. Потому что два раза была командировка, которая в последний раз отменялась. Вот, надеюсь, когда выйду в активный отдых, то есть на пенсию активную, тогда туда поеду. Ребята приглашают. Вот такое удивительное явление, оно длилось всего одни сутки. Наступило резкое похолодание, это начало сентября, кругом зелень, а здесь опустился сверху холод выпал снег вот граница нижняя это граница ноля через сутки эта шапка исчезла а так вот так вот эта сопка другие сопки вокруг они были без шапок ну, на дальнем плане вот, Ключевской, Ключевская, как всегда, у нас э, курица, а на дальнем э, плане вы видите Шевелуч, еще один вулкан интересный. Вообще э, на Камчатке порядка 30 действующих вулканов и всего их вулканов около 300, это страна вулканов, Ну, не считая на гербе и флаге э, Камчатского края, там тоже есть вулканы. Значит, Шевелуч очень интересен тем, что вот в данном случае это закат, это когда мы только просыпаемся, на Камчатке уже влезется к ночи, и вот лучи солнца по горизонту, и мы увидели начало извержения на Ключевской. И еще один, вот вы помните, на Кранотской сопке была такая шапка, а здесь вот только одна половина сопки в снегу, другая нет. Ну, похоже на... Если кто-то когда-то пробовал, у Палыча есть такие торты, очень интересный трюфель называется. Да? Вот, вот, вот. На трюфель очень, очень напоминает трюфель, смотришь и вспоминаешь землю, вспоминаешь, что ты можешь зайти в магазин спокойно, чего нибудь сладенькое купить к чаю. Вот На станции мы этого лишены, зато у нас вот такие приятные виды. И сразу видно, где север, где юг. Там, где нет снега, это юг, там, где есть снег, это север. И э, та же самая Кранотская ш, ш, ш, сопка, но это уже утро как раз ранее, когда э, еще только-только-только начинает бережет рассвет, э, цепляет. И ви, видите, облачко, половина облачка висит на, Ключевской, э, на Кранотской. Вот Плата э, и Кранотская сопка, рядом краноцкое озеро, Ключевская группа. Та же самая ключевая группа утром и уже ближе к глубокой осени. Вот снег появился везде. И где-нибудь уже начало середины октября там уже снежок лежит. Вот что касается Камчатки. И вот вы можете быстро просмотреть еще и понимать, какое это чудо природы. Это чудо природы, это наше чудо. Следующее чудо природы, если идти с востока на запад ну это безусловно озеро байкал вот вы знаете мы, я сегодня уже давал интервью и меня просили про байкала рассказать и сказать действительно ли байкал это магическое озеро и я говорю действительно байкал это магическое озеро интересное озеро за четыре э, длительных полета я его чистым видел только один раз и это случилось в 2010 году, это есть интересный фильм, кому это интересно посмотреть, тогда в нашей стране был, я обещал вам теплую встречу и жаркую встречу, она продолжается. Значит, у нас был очень интересный эксперимент. Представьте себе, на дно озера Байкал погружались два наших батискафа «Миры». На поверхности Байкала научно-исследовательское судно и космонавты, которые летают над Байкалом. В одно и то же время надо было спектром, спектрометрической аппаратурой снять поверхность озера Байкал с тем, чтобы оценить выбросы метана на этом озере. Значит, Что такое метан? В глубинах озера на дне при большом давлении и низких температурах образуются конгломераты льда, в которых есть метан. Рано или поздно он отрывается, всплывает, и выброс идет метана. Для того, чтобы этот процесс сделать управляемым, опускались батискафы Меры, которые своими робота-руками откалывали эти куски льда в определенное время. Ребята замеряли, как быстро он всплывает, чтобы четко в определенное время он был на поверхности. Потому что время пролета станции над этим местом порядка минуты. Вот представьте себе, что все эти э, структуры должны были один раз сработать четко в одно и то же время. Мы тренировались, нам доставили шикарную спектрометрическую аппаратуру, я работал с ней, пять сеансов э, технических тестовых, ни один сеанс озера не открыто, все сеансы озера плотные. Облачность. Значит, так как это был 2010 год, я, Михаил Корниенко, занимался фотографированием, а я занимался спектрометрической аппаратурой, я, Миша, сказал, Миша, шансов у нас очень, потому что за 2007 год, говорю, за 190 с лишним суток у меня чистого Байкала ни одной фотографии нет. Начинается зона, мы приближаемся, мы Земле передавали снимки, говорили, ребята, и вдруг Миша кричит, говорит, Байкал, Байкал, чистый Байкал. Ребята, такого чистого Байкала, он вообще без единого облачка. И я, понимаю, что мне предстоит этот эксперимент, снимаю, спектрометрирую, делаю свою работу, к краю глаза вижу, как Миша щелкает, щелкает, щелкает, мой аппарат висит без дела. Вот, после этого был 2013 год, 2017 год, ребята, Байкал больше мне не улыбнулся. Поэтому есть всего несколько э, съемок Байкала, где я постарался как бы ухватить его. Вот это вот, наверное, одна из самых чистых. Вы видите озеро Альхон, э, остров Альхон полуостров и остальные один из островов и вот вот вот собственно говоря вот байкал который у меня у ребят есть очень хорошие снимки байкала мне вот как то так спасибо вы очень добрые да чтобы понимать вообще, что такое фотографирование сверху и насколько все это интересно, насколько все это может пригодиться в народном хозяйстве, я вам расскажу еще одну историю, историю, связанную с Олимпиадой Сочи 2014 года. Так уж получилось, что вот, знаете, наверху, наверное, тоже есть кто-то шаманит, не шаманит, не знаю, когда-нибудь с кем-нибудь встретимся, я обязательно спрошу, почему выбрали нас. В 2007 году наверху были Тюрин, Котов и Юрчихин, и мы участвовали в телевизионном, в телевизионном ролике по священным выборам города Олимпиады 2014 года и тогда Сочи был кандидатом. И я помню, в Гватемале был значит, съезд Международного Олимпийского комитета, и где мы звонили тогда руководителем Госкомспорта был Фетисов Вячеслав Александрович, мы ему звонили, и он кричал нам победа, победа, мы победили. Все, мы отпраздновали. Вот этот снимок Сочи, он сделан буквально через сутки после вот этого вот крика Вячеслава Александровича, что мы победили. Значит, и уже было понятно, что Сочи стал кандидатом. И было понятно, что Олимпийская деревня будет строиться в районе Адлера. Значит, я тут же начал снимать Адлер. И вот можете посмотреть, вот справа от вас, вот это вот место. Вот обратите внимание на это место. Это будущая Олимпийская деревня. И мы начали снимать всю речку Мзымту -эм вплоть до Красной Поляны и Предгории Кавказа, понимая, что там развернется стройка так стройка. И когда я привозил эти снимки, меня спрашивали, а зачем? Я говорю, скоро у вас будет задание. Откуда ты знаешь? Я говорю, ну так мы же Олимпиаду будем там строить. И точно, все последующие годы ребята, и в том числе я, мы снимали э, э, э, э, эти края. И снимаем до сих пор, потому что как бы... Есть большая стройка, сами понимаете. А вот 2010 год. Сочи практически не изменился, но обратите внимание вот здесь. Вот. Видите, вот уже есть стадион Фишт и все такое прочее. И если обратите внимание на речку Мзымту, то уже и железная дорога здесь строится. И в аэропорту появилась дополнительная взлетная Посадочная полоса. Наступил 2013 год. И на борту была эпопея с олимпийским факелом. Все почему-то считают, что это был олимпийский огонь. Нет, огня на станции быть не может априори, потому что это небезопасно. А вот олимпийский факел был. Отгадайте фамилии трех человек, которые в этом участвовали. Это был Тюрин, Котов и Юрчихин. Да, и присоединившийся, как мы ему говорили, Рязанский, ты к нам присоединился. Поэтому Михаил Трюрин факел привез на орбиту, э, Кота с рязанским его выносили, и буквально через несколько часов я его уже возвращал на Землю. Вот. вот такая вот интересная история. А теперь обратите внимание, 2013 год. вот Практически вся деревня построена. Значит... И чтобы понимали, что происходило дальше. А вот так мы фотографировали русло реки Мзинта. Если обратите внимание на нее то вы увидите огромное количество разных туристических строений, которые там есть, и за которыми мониторят вот, Красная поляна наверху, горнолыжные склоны. И огромное количество снимков мы делаем и до сих пор, потому что идет мониторинг. Дожди, земля насыщается влагой, а на горных склонах есть там работа, нет работы. Так устроены горы, что если переизбыток влаги, то есть оползень. И это не зависит, это не столько зависит от человека, от этого тоже зависит, от того, как он дороги проложил, как он трассы это проложил, как эта структура самих гор. Ну и 2017 год, ну как вы думаете, должен был я снять это место или нет? Конечно же, должен был снять. Поэтому это место тоже снято. И тоже видите, что стройки здесь продолжаются, потому что открываются новые объекты уже не только для зимних Олимпийских игр. И я знаю, что это место, любимое многими командами нашей страны, в том числе, например, футболисты, которые зимой не выступали на Олимпиаде, но там продолжают тренироваться. Есть такое понятие для нашей страны, как река Волга, которую мы постоянно снимаем. Я здесь вам красивые фотографии покажу, но поверьте мне, эти фотографии тоже приносят информацию для наших ученых-экологов, потому что они сняты в отблесках. Именно. Вот вся Волга, вот дельта Волги. Это основной мониторинг по экологии. Почему? Потому что это место нерестилища рыб. И почему мы следим, например, за таким понятием, как в Баку это нефтяные камни, где добыча нефти идет. Потому что тоненькая пленка нефти, если есть течение, накрывается дельта Волги и гибнет икра. Просто, чтобы вы понимали, насколько это страшно. Вот. И вот такие отблески, здесь вы видите и реку Волгу, и реку Урал. И вот здесь вот, это находятся нефтяные скважины Лукойла. Вот почему они такие темненькие, потому что вот по таким вот отблескам как раз и определяется, по радужным, есть утечка нефти, нет утечки нефти. И это не только красиво, но это иногда бывает и страшно на самом деле. Ну, а это мой любимый снимок Волги, он такой вот, ну, не знаю, умиротворяющий, можно сказать. Но зато на этом снимке видны практически все мелкие речушки в дельте Волги. А мелкие речушки, это значит, этот ростник, Кто, например, знает, что в дельте Волги есть орхидеи уникальные, или лотос, самый северный лотос в мире. Он размножается в дельте Волги. Одна из э, задач мониторинга – это у нас гидроэлектростанции. Перед вами одна из самых больших наравнений гидроэлектростанции – это Волжская ГЭС. Значит, До сих пор я там был, на дамбе есть э, предупреждение, огромные плакаты фотографировать строго запрещено. Поэтому вы этих фотографий не видели. Вот. и опять, вы видите, это э, серые тона, это как раз отражение Солнца, и нет отражения Солнца, вот, разное. Здесь такое впечатление, что речка замерла, а на самом деле, если посмотрите внимательно, то она течет и достаточно сильно. Ну а в середину попал очень интересный рисунок, это Саяно-Шушинская ГЭС. 2010 год, вы помните, это авария Саяно-Шушинской ГЭС, когда был огромный гидроудар по самому телу плотины, и долго ходили дебаты, выдержит, не выдержит, прорвется, не прорвется, как долго она еще простоит, и многие говорили, что ничего она не простоит, ну, наверное, забыли, что ее строили совершенно другие строители и совершенно в другое время. Поэтому вот фотографии 2010 года, фотографии 2013 года, фотографии 2017 года, тело дамбы оно стоит, электроэнергия вырабатывается и целый край потребляет эту электроэнергию чем саяно шушинская гэс лучше например чем волжская хотя мы забываем что волжскую строили в 30-е годы в конце 30-х годов стране нужна была электроэнергия то что к сожалению и тогда вопрос поднимался и сейчас поднимается очень много было затоплено черноземных земель это равнинная гэс а у нас других мест не было Поэтому вот эти вот две такие исторические наши гидроэлектростанции, насколько шагнула наука построения ГЭС в нашей стране. То есть в основном, конечно, лучшими считаются ГЭС, которые построены в горах. Эльбрус. Для меня это знаковая гора, шикарная гора, самая высокая гора в Европе, хотя нас давно уже из Европы вычеркнули. И если посмотрите, смотрите внимательно, переводных географических атласах я всегда задавал этот вопрос Виктору Петровичу Савиных, почетному президенту Миягайко: почему мы относимся к Азии? В новых географических атласах зайдите в Библиоглобус, здесь рядом, на русском языке, переводных. Азия, первая страна в Азии, это Россия. Вот так вот интересно сегодня устроены атласы, которые продаются в нашей стране. Но это не умаляет достоинство Эльбруса, это вам не Манблан. И поэтому Шат-гора, а так ее еще... Михаил Юрьевич Лермонтов называл, а до него называли казаки, которые там поселялись, терские. Вот такая вот гора. Что для нас интересно здесь, это языки ледников Эльбруса. Белые они или серые, серые от пыли, от строительной, которые стройки идут там. Ну, здесь Эльбруса в облаках. Это для себя снимал, это по горизонту снимал. И желтое, если вы видите, это со стороны континента, а желтое в отблесках или золотистое – это Черное море, это отблески Черного моря. И вот эта гора, насколько она величава на фоне всего хребта Кавказа. То есть она выделяется, она выделяется своим массивом, она выделяется всем легенд об Эльбрусе много я несколько раз восходил на эту вершину со своими друзьями поэтому вот осуществилась мечта вот мечта пошла вот с этого снимка когда я снял его и посмотрел мне очень нравится я тогда еще мечтал побывать на Эльбрусе это был 2007 год и вот в 2011 году первый раз мне удалось эту мечту осуществить вот. Надо догонять. На Эльбрусе я был меньше, чем в космосе. Раз. Вот. А если брать Эльбрус, это отдельная статья на Кавказском хребте, то, безусловно, сам Кавказ. Потому что сам Кавказ, простирающийся от Черного моря до Каспия, вот Черное море, Каспий, и один из редких снимков, когда над Кавказом нет облачности. Вот, кстати, Эльбрус. Вы видите, вот на фоне всех остальных гор, насколько он выделяется. Какой то большой, огромный массив. Вот. А то, что Кавказ, это, безусловно, погода. И Кавказ мы и вертикально снимаем, и сбоку снимаем. И у многих из вас, наверное, на памяти есть та катастрофа, которая произошла в Кармадонском ущелье. Да, поэтому... Человек хоть и считает себя могу, могущественным, но на самом деле, э, к сожалению, природа пока мстит нам. Черное море. Всегда люблю фотографировать на фоне своих кораблей город, в котором вырос. Вот. Поэтому вот здесь маленький треугольник, так получилось. Это вот город Батуми, где я вырос. И эту, этот снимок я всегда говорю... Как хорошо, когда нет э, облачности и гроз над Россией и над Грузией. Хорошо бы было вот так и среди нас, обычных людей, и среди политиков. И вот, э, собственно говоря, все Черное море. К сожалению, западная часть Черного моря покрыта облачностью, но зато виден Кавказ, вид, виден э, Азов, и видны э, вот, э, дельты рек, впадающих в, в Азовское море, виден альбрус, вот он опять же, можете оценить его размеры, и виден весь кавказский хребет. Еще раз повторюсь, 7%, к сожалению, территории России мы можем наблюдать именно с, с орбиты Международной космической станции. Я обещал вам, что я не оставлю времени на ваши вопросы. Так вот, я вас обманул. Я запущу для тех, кто не хочет слушать, а хочет смотреть небольшую презентацию по фотографиям. И готов отвечать на ваши вопросы. А операторам тоже можно? Спасибо за вопрос. значит так исторически повелось, вот обычно фотографы они делятся на канонистов и не да? да. а в условиях космоса, что у нас что у американцев мы здесь единые получились, у нас никоны в основном и практически вся линейка объективов. И если говорить о фотоаппаратах, то сегодня на российском сегменте это э, еще сохранился Nikon D2X, он там остался для э, наблюдения за тем, как деградирует матрица через столько лет, а он уже 10 лет на борту МКС. Вот, а также Nikon D3, X, D4 и D5. Оптика вот последняя оптика, которая есть, это 800 миллиметров объектив, и к нему конверторы 1,4, 1,7 и 1 и 2. То есть у меня есть кадры, которые я делал с фокусным расстоянием 1600. Да, рыбий глаз, но это не мой. Вопросы, да. Спасибо. Хорошо, вот вы хотите снять, например, вот закат, да, красивый и так далее. Пришли, поставили штатив, поставили фотоаппарат, примерились, ждете. Да. Особенно у моря я вам могу рассказать, потому что я пытаюсь поймать, когда солнце садится прямо в море, а оно в последний момент там дымка и куда-то исчезает. Да. Когда следующий раз? Через день. А здесь 16 раз в сутки. То есть полтора часа подождал и опять. Но это другое, другое место и опять. Примерился, не понравилось, посмотрел, что-то исправил. Через полтора часа опять прошу к окошечку и опять снимаешь этот закат или восход. То есть гораздо быстрее. Но зато у тебя на съемке 30-40 секунд. То есть все быстро происходит, да? Вот давайте вопрос понятен, он всегда звучит у меня на встречах со школьниками. Я вначале отвечаю, как я им отвечаю, а ты скажешь не веришь мне или нет. Ладно? 16 витков вокруг Земли, 45 минут ночь, 45 минут день. 45 минут поспал, 45 минут поработал. 45 минут поспал, 45 минут проработал. Правда это или нет? Да? <свят> <свят> Дети спрашивают, а как же так, там же ночь Я говорю, свет включил, и уже и свет нет, обычно рабочий день, то есть мы живем по Гринвичу, почему так решила, решили все партнеры, поэтому написано в 6 часов подъем, в 8 часов начала работы, обычно поднимаемся в 7.30, потому что быстро одной рукой одно успеваешь сделать, другое, другое, поспать-то всегда хочется. Я же говорил о нарушении режима труда и отдыха, да. хотя есть ребята, которые встают и в 5 утра, и уже в 9 ложатся спать, то есть Такое понятие, такое понятие, как жаворонки совы, в космосе оно существует. Кто как привык. А так, пяти рабочая, пятидневная, пятидневка, суббота, воскресенье. Но, ну, как говорят ребята, за субботу, воскресенье не так наработаешься, что понедельник действительно тяжелый день. Да. У вас есть такая уникальная возможность видеть нашу Землю. Красоту с божественную землю, по-другим Скажите, какие у вас чувства были, когда вы впервые вернулись МКС на землю? Ну, впервые с МКС я вернулся на землю, тогда чувства были очень хорошие, потому что это был очень короткий полет, меньше 11 суток, 10 дней, там 20 часов еще и еще что-то. И я первое время даже сны снились, что, а я просыпался и думал. я. Уже прилетел или еще полет предстоит, то есть вот это приснилось или нет. Поэтому это был очень короткий период. А вот э, после длительного полета, второго полета, это начало было очень тяжелое, потому что я не ожидал, на, что это будет настолько тяжело вот, привыкать э, ко всему новому земному. Ну, представьте себе, ваш желудок, например, не ощущал тяжести съеденного наверху, да, а здесь... Любой кусочек хлеба, он такая гиря внутри желудка, сразу он ощущался. Вот, поэтому вот эти вот э, ощущения, привыкание к новым ощущениям, за 6 месяцев ты от них отвык, оно присутствовало. И э, вы знаете, врачи говорят, что вначале же мы бегать не, не пробежим. Вот хочется пробежаться, а тело то не слушается. этого. Поэтому вот такой вот какой-то такой старичок, сморчок небольшой. Вот. Но с каждым днем, с каждым сдохом, с каждым шагом это все настолько быстро... Приходишь в себя, вот у нас мы часто играли в футбол, и вот Саша Калери, например, после своего длительного полета, он тогда привез капитанскую повязку нашей сборной России по футболу среди паралимпийцев, которые стали чемпионами паралимпийских игр, паралимпийских игр. он им подарил эту повязку, так вот он через полтора месяца уже играл в футбол с нами на поле. Нет, зависимость вообще от космического полета возникает. И это, да, это, я, я не знаю, уместно ли это слово такое, но я не могу, ну, это наркотик. Понимаете, это вот, когда ты можешь на 100% владеть своим телом, перемещать грузы, то есть одним пальцем оттолкнулся, полетел куда-то, то есть, вот, вот, от того, что ты вот на земле пытаешься оттолкнуться, чем сильнее ты отталкиваешься, тем больнее приземляться, понимаете? А там этого нет. Ты оттолкнулся и поплыл. И вот, это, вот это ощущение невесомости, оно ни не за какие... Здесь этого нет. Да даже под водой, когда я плаваю и так далее, вот нет того, той свободы действий, которая дает тебе невесомость. Поэтому, поэтому, да, это связано... Невесомость коварная штука. Это и твой враг. Но и вместе с тем это, ну, такое море необычных чувств, что вы не представляете просто. Поэтому это тянет, это вот это наркотик, это хочется большего, большего и большего. И очень обидно всегда бывает возвращаться. Всегда хочется сказать еще один денек, еще одну недельку, еще чуть-чуть. Я это не сделал, это не сделал, это не сделал. Всегда э, возникает вопрос, а вернешься ли ты сюда? Вот в крайнем полете, но ну, опять же, понимая и возраст, понимая и все остальное, вот мы с Пеги, Пеги Витцин, э, так получилось, что мы с ней три раза вместе были в космосе, вместе пересекались в космосе. Представляете, это в 2002 в году, в 2007 году и сейчас в 2017 году. И Мы заметили с ней, что последние недели три, знаете, как посещали разные уголки станции с такой вот ностальгией, что этого уже больше не будет. Время... Я нет, я хороший ученик, я честно, честно вам скажу, честно скажу. Ходить похвастаюсь. Бывает, нет. То, что это бывает, бывает. Невесомость, коварная штука. Чуть-чуть. Вот терять, терял. Вот, кажется, вот прилепил, отвернулся, и этого нет. Если махнешь руками, махнешь все. Если махнешь ногами, обязательно чего-нибудь смахнешь, это точно. Да, да. Но вот в плане шишек мне повезло. В плане другом нет. Я говорю, терять, терял. Находить, находил. Потому что ты понимаешь, где это искать когда это искать, да, и был случай, когда я уже должен был сказать, что все, эксперимент накрывается, работа, потому что я потерял важную часть, это эталон измерений, и вот когда только, это вот только потянулся, думаю, вот еще вот сюда посмотрю, вот посмотрел, и он на месте. И я дальше таким спокойным тоном, готов, там, это, вот. А то, что я полтора часа до этого его искал, и уже был взбешен просто. Сейчас. Больше? Нет. Сейчас. Это было на днях. 671 с копейками. Не помню часы. Где-то вот так. Да. Ну, э -э до Марса с перекурами. Можете <сер Thank you> подробнее рассказать, как Пэки по Крымсон раз пояснение. Так участка в марсле. Подробнее вот, как, вы, как сказали, про кого? Ну, как как женщина-астронавт. То есть она же как удивительная. А, удивительный в ней. человек. Нет. То, что это у очень удивительный человек, удивительно цельный человек. Вот посмотрите, глаза какие, да? Вот. <сер -класс> Да, то что это удивительно цельная натура То что это удивительно волевая натура а, Сейчас, одну секундочку, я вам покажу Очень интересный этот самый Снимок Если я успел его Это у меня э -э, Сережа Вахрамов говорит это, это мое поле, расскажи где оно я туда обязательно поеду. Ага, сейчас. Это Гранд Каньон. Вот если мы посмотрим... Сейчас я увеличение посмотрю, где... Нас. А, здесь нет. Вот в этом месте, я не знаю, видно вам или нет, буква В. Ну, BC, скорее всего, потому что это Аргентина. Но я сказал, Сережу Лахрамов, я знаю, где твое находится поле. Вот. Так вот, удивительно волевой, удивительно цельный человек. И вот когда я говорил о том, что кто-то встает в 5 утра, это она потому что она вставала в 5 утра и до 8 утра она уже выполняла весь цикл физических упражнений с тем, чтобы полностью освободить рабочую зону, потому что физкультура входит в рабочую зону. Да. То есть она с утра все сделает и потом она до самого вечера отдавалась работе. Вот Пеги сложно было заметить, например, фотографирующей что-то такое вот с увлечением, с этим, чтобы она там это самое. Она вот, для нее наука была прежде всего, для него работа была прежде всего. Вот это вот сложно. Вместе с тем это... Э -э ну, иногда она меня, как говорила, я буквально ненавижу тебя. Я подлавливал моменты, когда она была женщиной. И вот еще в 2002 году, когда я снимал их с Энди Магнус, и у них были слезы на глазах, это реальные слезы, реальных людей, и эти были чувства, я сумел как бы раскрыть чувства этого человека. Вот, она говорит, она не любит себя в таком виде, но надо было видеть, как передавали мы командирствование друг другу. что э, Нам повезло еще, знаете, в каком плане, в 2007 году я всегда говорил, э, я говорю, мужики, я извиняюсь перед всеми вами, и на английском этим самым, за то, что я командирствование отдал женщине на станции. И эта женщина Пегги Витсон, так и произошло, то есть я передавал ей в командования. я говорю, я извиняюсь перед всеми вами, а сейчас она мне передавала с 51 на 52, я говорю, Пегги вернула долги. Ну вот мы вот пытались ее так пошутить, расшевелить немножко, она всегда старалась быть такой вот так. Да всегда показать себя такой, но мне удавалось вытащить из нее вот то, что она ей. Удивительный человек, на самом деле удивительный человек. Представьте себе, ей принадлежат суммарная длительность женских, ей принадлежит рекорд иностранных астронавтов по длительности вообще, мужчин или женщин. Только наши космонавты больше нее летали. Ей принадлежит женский рекорд. Ей принадлежит женский рекорд одного полета длительности. Вот крайний полет 200 с лишним суток был у нее. И ей принадлежит рекорд по выходам в космос женский. А Сергей Рязанский, я тогда вначале ему, а потом да. Ну, но страх это нормальное явление. Вот не боится только дурак. Это нормальное явление любого человека. Другое дело, если ты позволишь страху, перейти в панику. Это, поэтому э, э, страх он присутствует. Но, во-первых, человек боится сделать что-то не так. Согласны вы с этим или нет? Поэтому уметь э, переступать через себя. Я, э, например, всегда так получалось, что я оператор выхода один, а кто-то со мной оператор выхода два. Оператор выхода два, оператор выхода один, он работает со всей аппаратурой, готовит э, разгерметизацию, делает, готовит все к выходу, проверки все. А люк открывает оператор выхода 2, и он как бы первый выходит в наружу. Э, я видел ребят, которые, ну, порядка. Там, дольше, которым нужно было сделать этот шаг. Но они делали этот шаг, то есть собраться, сделать, потому что рука, фал, проверить фал, рука, рука, фал, проверить фал, закрепить второй фал. То есть вот это вот все, вот все, всю эту циклограмму, которую, у тебя нет подсказок, у тебя нет книжки перед собой, у тебя нет ничего, да, поэтому это все надо держать в голове, и держать голову в холоде, то есть проветривать ее с тем, чтобы ничего не забыть, все сделать, все вернуть с собой, ничего не потерять. А то, что мы теряем, к сожалению, это иногда происходит. Слышали ли вы историю про самую дорогую в мире дамскую сумочку, я не знаю. Но так получилось, что астронавтка упустила сумку с инструментом, ну, так вот, это к нашим партнерам-американцам, почему-то все их считают очень такими тупыми и так далее, так, они тут же поместили пост в «Самая дорогая в мире дамская сумочка», что дает честь их э, юмору. Да. Поэтому страх он присутствует, но вы знаете, э, вот представьте себе, вот за, вас закроют в этой комнате, вот, э, дам вам окошечко-иллюминатор 32 см диаметре, через который вы смотрите на мир». А потом вас выпускают на улицу. Вот это вот сани. То есть я увижу окружающий мир широко открытыми глазами, когда можно повернуться туда-сюда, а не пытаться высунуть нос через этот иллюминатор. Поэтому это вот потрясное ощущение. И вот ощущение первого моего... Выхода связано именно с Байкалом. Я первый раз позволил себе, есть такое правило, где-то через час, час небольшим, надо посмотреть на землю, можно посмотреть на землю, когда ты научишься управлять своими эмоциями и своим скафандром на небо, чтобы не было эффекта переворачивания. Вот я посмотрел на землю, и это был восход над Байкалом. И эта вот картина, она передо мной. Поэтому ощущения, они... Вот ты на привязи дома, а потом тебе дали на лужайке погулять. Вот это из этого. Ну, у меня выходило уже несколько книжек, просто альбомов, фотографий. Я планирую когда получится, вопрос. Потому что я планировал их давно, и каждый раз... То есть, что-то из материалов есть. Вот часть материалов вы сегодня увидели. Есть рассказы, есть все. Скомпоновать, собрать их, но это должен быть двухтомник. Знаете, как еще после третьего полета я уже был готов издать эту книгу, потом так получилось, что я ушел в четвертый. После четвертого уже однозначно дал, а потом сказал, что нет, я все-таки вот когда скажу хватит, тогда, может быть, и сдам. То есть одна книга, планируемая, это касается фотографий в данном случае, это ⁇ Наш дом ⁇ Земля ⁇ это вот все мои фотовыставки проходят под таким названием, это как раз рассказы о Камчатке, рассказы о Кавказе и с преподачей материалов, там много фотоматериала на самом деле. А вторая книга ⁇ Наш дом глазами космоса ⁇ А здесь книга ⁇ Рассказ о тех ребят, которые... О том же Сергея Рязанском, как, потому что я, мы в этом полете это вспоминали часто с ним, 2013 год, Котов, Юрчихин и Рязанский. А так как мы с Олежкой работали вместе в 2007 году, а у нас всего три иллюминатора, таких боевых как бы одновременно, да, и я всегда занимал первый иллюминатор, а Олег между вторым и третьим, как бы, и мы друг с другом с полуслова понимали, где, что, как уступить, и Сережа тогда, сволочи, деды, дайте им не щелкнуть, что ли, а Олег, он такой медленно, если повернется, это космос, да, то есть там размазывание получается худенького щупленького рязанского, мы это вспоминали, вот, но Сережа очень ну я бы сказал, очень профессиональный. Он следо все схватывает. Более того, не только схватывает, у него есть свое видение. У каждого из нас свое видение. И вот вторая книга как раз будет посвящена тому же Олегу Котову с его видением, с его фотографиями, которые... Там сами, самим лень, наверное, Миша Тюрин, вы не представляете, насколько у него удивительная фотоколлекция называется улыбка земли. Когда там озеро, похожее на лисенка, и он с таким упоением рассказывает, или там речка с такой загогулинкой и полуостров в виде этого самого, как он называет, чебурашки, вот такой вот. То есть вот у него вот такое. Взять Александра Скворцова, Сергея Крикалева с его замечательной выставкой «Глазами творца», Юрия Михайловича Батурина, «Лестница в небо» у него называется. У каждого из нас... Понимаете, одну и ту... Вот, вот я всегда привожу простой пример. Вот взять любого из вас, вот поставить, дать плиту, одну и ту же, одну и ту же сковородку, одну и ту же масло и картошку с одного огорода, да, и попросить пожарить картошку. Вроде кажется проще пропаренная репа, а у каждого получится своя по вкусу. Вот фотография это уже самое. Ты снимаешь, и что-то получается немножко по-другому. Вот поэтому вот этот вот взгляд и вот эта философия, почему ты снимаешь именно это, вот это вот вторая книга. Причем вторая книга для меня более дороже, чем первая. Первая – это как бы я знаю все про нее, что там про нее писать, а вот вторую мне сложно будет. Хотя материала очень много, и там есть материал покойного уже Георгия Михайловича Гречка. Вот. Удивительная история, как они снимали, нарушив небольшой, Значит, правило им непозволительно не было во время расстыковки переходить в бытовой отсек и снимать станцию, от, ну, отстегиваться от кресела. Они сделали маневр разворота, сняли станцию «Салют-7», и эта фотография обошла все... Э журналы мира и Глушко вместо того, чтобы поругать их сказал ему спасибо серебристые облака, которые я вам вот вы видели, наверное это вот Георгий Михайлович Гречко тоже с упоением об этом рассказывал взять историю, например, фотоаппарата экипаж Добровольский Волков-Пацаев погиб фотоаппарат Пацаева начали проявлять пленку Последний, один из последних кадров, это то ли закат, то ли восход. Тогда были пленочные, нет ни даты, нет ни времени. И это сейчас мы по времени можем определить, где над каким районом, что мы снимали. А это вот знаковая фотография, знаковый фотоаппарат. Фотоаппарат есть, фотографии есть, человека уже нет. Вот это вот такие вот истории, связанные с фотографией в космосе, я думаю, что они будут очень интересны. Да, пожалуйста. — Ну, два вопроса. Первый вопрос — верите ли вы Бога, несмотря... Ну, и несмотря, и... или... — Или вы мельки. — Да, да. И второй вопрос а, — планируется ли нашей страной все таки а, если у нас был первый космонавт, первая женщина, отправить первого ребенка в космонавт. — Это же было бы, в общем очень правильно. — Это а было бы а и... совсем неправильно. Совсем неправильно, потому что если вы поймете, какие перегрузки испытывает человек при выведении, и какие перегрузки при возвращении, то вы поняли бы, что это делать нельзя. С возраста сформировавшего человека. Самый молодой на сегодня, Георгий Степанович Титов, ему было меньше 26 лет. То есть костный скелет у него был сформирован. Мышцы были сформированы. Спасибо. Так, чтобы понимать, вот во втором полете у нас мы перешли на резервный вариант спуска, у нас перегрузки были 9 единиц почти. Представьте, что это такое для детского организма, который не сформировался. Кандалах третий. Под прицелом четвертый. И пятый, я не знаю, как меня туда завезли, я не помню. Первый, наверное, был. Нет, конечно, не отбило. Это наша профессия. Мы понимаем, что... что и более того, мы это тренируем. Поэтому это... На центрифуге мы тренируем 8 единиц. Чтобы вы просто понимали, что это значит нештатная ситуация, которая была у экипажа Ой, Макаров, Макаров, Демин, по-моему, Демин Макаров и рождественский зудов, связанные с недовыведением, они испытывали перегрузки до 20 единиц при возвращении. Вот чтобы вы просто понимали. И остались живы. И... Более того, Макаров ушел в очередной полет. Это вот к вопросу о том, под чем мы уходили в очередной полет. Так, вопрос был о Боге, да, верующие, потому что это пришло от моих бабушек, от моих родителей. Более того, и дети у меня крещенные потому что я взял ответственность за себя. Для того, чтобы понимать, это достаточно сложный вопрос. Вот в Греции сейчас, это тоже православная страна, мама у меня гречанка, почему я знаю, идет большое обсуждение закона, они пытаются внедрить закон, чтобы крестить не детей, детей запретить крестить, да, то, чтобы взрослого, сознательного этого самого. На что это идет? Ну, Для меня это понятно, это идет на подрыв веры в государстве. Хотя Греция – это православная страна с тысячелетней э, историей, с тысячелетиями, более двухтысячелетней историей христианства, и почти до 2000 лет христианства в Греции. И, к чему это приведет, я не знаю. Поэтому я взял ответственность на себя. Не религиозный, я вот провожу разницу для себя, потому что верующий – да, а религиозный – это все-таки надо все соблюдать, быть достаточно аскетичным. Этого, к сожалению, нет. Или, к счастью, нет. Трудно сказать. Вот нету. Да? но верующие, со мной всегда крест был, со мной всегда моя иконка была в космосе. Был ли я ближе к Богу? Нет. Потому что Бог, Он сердце, Он всегда с тобой, где бы ты ни был. Спасибо. Нет, вы много. Вот давайте вот дальше девушкам, да? Я, вы мной согласны, просто вы не видели, что девушка. Нет, во-первых, назначение. Нет, на космотроме это не самолет, что приехал, билет показал, и все, да, потому что подготовка начинается за полтора года минимум до старта. Это минимум за полтора года, поэтому в течение всей этой подготовки мы проходим совместные тренировки и совместные испытания. То есть испытания, связанные с нештатными ситуациями, например, посадка в глухом месте и три дня, мы в морозном месте, когда смотрим вокруг, не видим инструкторов и кричим у людей нет!» И ты вот с НАЗом носимым аварийным запасом, всего два литра воды у тебя на трех человек, ты трое суток должен продержаться. И продержаться, не только продержаться, еще и песни петь, и психологам показать, что ты все нормально, все хорошо. Все, все случается в эти ну, поймите, сам путь еще отбора космонавтов, он такой, что случайных людей там нет. Поэтому каждый из нас профессионал. И... Хотя есть элементы, вот недавно американцы сняли своего астронавта из экипажа. Мы не спрашиваем, почему, то есть наша сторона не спрашивает, почему они так решили. Почему они так решили? Наверное, что-то там у них не срослось. Вот, и там такой вот достаточно напряженная ситуация, но очень решительно руководство НАСА сняло с экипажа уже утвержденного прошедшего многие-многие тренировки астронавта. Такое тоже бывает. да? Скажите, о чем условлено, то, что траектория МКС не выходит за 51 градус? Техническое ограничение или... Посмотрите на карту мира, проведите параллель 51,6 и посмотрите внимательно, что туда попадает между 51,6 и 51,6. Вы найдете ответ на этот вопрос. Почему? Откуда взялась 51,6? Я вам другое хочу сказать, что в истории нашего государства вот была такая станция МИР. Да? И станцию МИР первоначально планировали на 63 градуса. К сожалению, саму станцию и модули еще можно было туда вывести, но вот ракеты носителя «Союз» на тот момент, чтобы идти на 63 с тремя людьми, мы не успели доработать. И там еще многие технические причины были, почему в последние, ну где-то за год до старта, где-то даже меньше, чем за год до старта, было принято решение мир пускать на 51,6. Но еще мир готовился на 63 градуса. Это наша как бы орбита. Очень хочется надеяться, что в государстве поймут, что не только Луна и Марс, а станция, национальная станция тоже нужна. И нужна именно на этой орбите. К сожалению, пока я вас порадовать тем, что рассматривается такой вариант – не могу. Но я бы рассматривал именно этот вариант, а не вариант 51.6, который еще рассматривается. Очень правильный вопрос. Спасибо. А как стать? А а что и молчишь? Ты смело говоришь. Ты самое главное здесь. Вот посмотри, после тебя кто главный? Вот мальчик. Ну он спит. А ты главная, давай. Как стать космонавтом? А ты хочешь? Правда? Хочешь? Точно? Ух ты! ух ты. Учиться хорошо. Это в первую очередь. Вот хочешь ты этого, не хочешь, а учиться надо. Спортом надо заниматься, потому что больных туда не берут. Вот. Потом надо закончить институт. И желательно, чтобы институт был технический, чтобы ты была инженером. Или быть военным летчиком. Но военным летчиком тебе не надо быть. А вот инженером... А еще лучше, если ты будешь, представь себе, в биологии, да, делать какие-то эксперименты, прилетишь в космос и будешь такой вот красивой ученой женщиной, да, такой вот астронавтом, космонавтом, и будешь проводить эксперименты, и все мальчики будут тебе там подчиняться, уверяю тебе. Готовься. Договорились? Спасибо. Если армию, можно, наверное, Если годен будет... в армию, то ты еще Нет, не, гой, не говорю, да. Нет, вопрос по здоровью, понимаете, есть такое понятие, например, укачивает тебя, не укачивает. Как работает вестибулярная система твоя? Как работает твоя сердечно-сосудистая система при э, отрицательных э, нагрузках? Ну, отрицательные нагрузки в данном случае это голова -таз. Вот есть э, нагрузки, перегрузки грудь-спина, да, когда вот сюда давит, то есть на центрифуге. А есть голова-таз. Голова-таз сложнее, потому что если сюда давить, ты за счет грудной клетки, сердце, ну давай так, сердце стоит на месте. А вот грудь-спина сердце а сердце начинает опускаться. Если сердце опускается, оно работает все по-другому. В армии это проверяют у тебя, в армии это не проверяют. Поэтому здесь есть много таких нюансов, именно нюансов. Дальше в армии не делают тебе УЗИ в таком объеме, рентгена в таком объеме, чтобы понимать, как работают твои гайморовые пазухи, как работают твои полушария. То есть энцефалограмму не снимают, чтобы в армию пойти. Просто это, это нормальный, обычный, здоровый человек. Здесь, уверяю тебе, критериев гораздо больше. И это только первоначально, потому что потом еще есть ряд специальных тренировок. Например, в сурдокамере 72 часа непрерывной работы. Когда ты не спишь, а 72 часа должен делать непрерывно тесты. И тесты укладываются во времени, как ты работаешь. Вот когда из тебя вылазит все твое черное, как говорят психологи, и они все это вот со смаком там, влазят, спрашивают, как... Хорошо? Молодец! А должно было быть плохо. А ты думаешь, сейчас бы послал бы тебя. Хорошо! Вот, поэтому есть множество разных экспериментов, я тебе говорю, которые вот не дадут тебе ответ, годен в армию, годен в космонавты. Нет. Ну, хотя бы потому, что, вот давай так, боевые летчики, которых списывают при прохождении комиссии в космонавты. Уж куда более армейские ребята, которые и капитаны, и майоры, и старшие лейтенанты, которых, за плечами которых не одна сотня часов, и реактивная техника, и они э, командиры кораблей. А... Нет, но частично, частично можно это проходить, зная, потому что есть, вот если сейчас ты зайдешь на сайт Центра подготовки космонавтов или на сайт Роскосмоса о новом наборе, пока набор идет, есть требования, которые ты должен первоначально принести. И там в числе требований первоначальных есть и твоя физическая подготовка. Вот, и если ты внимательно с этими ознакомишься, то ты поймешь, там гораздо больше документов, чем в армии. Это первоначально. Да. Как вы относитесь к открытому набору и ваше мнение стало ученым проще попасть в город? Ну, Понятие открытый набор, оно такое, знаете, это больше для журналистов. Понятие, давайте так, вот если вы возьмете, найдете, недавно вышла книжка, она до сих пор есть в магазинах, в магазинах написано «Стать космонавтом», где написано, что по-настоящему, а вернее, настоящий набор в космонавты произошел только в 2012 году, когда первый раз был открыт набор. То есть до сих пор... Это был не ненастоящий набор. Так вот, во время ненастоящих наборов было тысячи кандидатов. А сейчас вот последний набор около 400 заявлений. Что такое открытый набор сегодня? Это взять всех подряд. Что не является правильным. Вот для меня это неправильно. Для меня правильно это взять людей конкретных профессий. Вы знаете, вот есть такое понятие, как ВУЗ. Это военно-учетная специальность. Есть такое понятие, как специальность в институте. Вот ну, нельзя брать просто инженеров, если он же инженер-автомобилист. Э, Надо брать инженеров из ракетно-космической техники. А у нас был набор, ну, вот, научить можно, но это то же самое, как э, собрать э, физически спортивных, одаренных спортсменов с разных э, направлений, ну, заставить их играть в футбол. Брать не футболистов, а брать вот тех, кто... Почему тебя берут? Потому что ты хорошо бегаешь, а ты хорошо прыгаешь. А получится ли из него футболист? Это вопрос. Поэтому открытый набор, он и в Штатах открытый. Причем в Соединенных Штатах Америки он открыт, по-моему, с 1972 года. Но там есть целый огромный перечень требований. Твоему бэкграунду, то есть какая ты специальность, какой вуз закончил, где закончил, в каком, где ты работал, на какой специальности ты работал и многое-многое про... другое. А что касается ученого, ну послать ученого, чтобы он там делал опыты или проще научить э -э, инженера работать с этой аппаратурой. Уверяю вас, что, например, эксперимент «Плазменный кристалл», который требует к себе очень тонкого, очень бережного, очень хорошего обучения, проводил не один космонавт, в том числе и я, который никакого отношения к плазменным кристаллам и вообще кристаллографии не имеет отношения. Но можем показать вам благодарности наших академиков. Поэтому время для... Лаборатории именно ученых, сегодня это вопрос завтрашнего дня. Сегодня это не получится. Давайте посчитаем, сколько людей стартует в год ежегодно. 12 человек, из которых 4 это обязательно командиры корабля. четыре это обязательно борт-инженеры корабля. Остается 4 вакантных места, на которые в первую очередь вот ребята из Роскосмоса скажут, это иностранцы. В первую очередь претендует, потому что это международная программа. Завтра у нас будет два космических корабля, шесть посадочных мест. Если Академия наук хочет, а в свое время в Академии наук был и отряд космонавтов. И вот, кстати, Георгий Михайлович Гречко в третий полет ушел, в свой третий полет ушел уже, будучи космонавтом Российской Академии наук. Вот Российская Академия наук, Советская, это... Наверное, получше звучит да, немножко сегодня. Выгодно было взять профессионального космонавта уже с хорошим образованием, вторым хорошим образованием, который, собственно говоря, сам готовил свою научную программу. Вот Если прочитать про полет Георгия Михайловича того времени, третий полет, то есть про работу со спектрометрами, про работу с многофункциональной кинофотоаппаратурой, то вы увидите, что это за ученый был и какой степени наука была в том полете. Поэтому вопрос стоит для меня так. Вы готовы в полет? Вы готовы доказать, что у вас есть эксперимент? Российская Академия Наук готова проплатить полет? Ради Бога. Но сегодня Российская Академия Наук сколько денег в Роскосмос складывает? то девушку платят. Сложный вопрос. Да. А вот Скажите, как Вы относитесь к от частной космонавтике в частности, к SpaceX, к Рену и к целесообразному в России создавать нечто подобное? Частный космические комплимент. Вы можете назвать в России организации, которые готовы создать частный космос. Давайте с этого начнем конкретно. Значит, вторая часть вопроса отпадает. Когда будет, тогда и поговорим. Что касается того же SpaceX, одно дело создание корабля, и другое дело испытания корабля и запуск корабля. Так вот Если вы внимательно посмотрите на программу, то испытание и запуск корабля проводится не SpaceX, а проводится NASA. И на сегодняшний день одна, один из факторов, почему пилотируемый SpaceX никак не начнет свои испытания, это как раз является то, что SpaceX никак не пройдет сертификацию с точки, с точки зрения безопасности по стандартам НАСА. И вот тут вот большой вопрос. Поэтому может коммерческая, может. Но есть куча регламентов и законов, через которые она должна пройти, куча документаций. И если она не проходит через это, ну поймите, запуск любого космического аппарата это еще случай недовыведения не и куда он упадет. Ведь э, почему космодромы и ракетоносители сегодня такие? Да потому что ступени, которые падают, они падают на территорию, где отчуждение, где нет э, больших населенных пунктов, где можно быстро подобрать и нейтрализовать э, то, что упало. А в случае взрыва ракетоносителя вокруг не должно быть. SpaceX где запускает свои корабли? Только со штатных государственных стартовых столов. Другое дело, что разработка самого корабля она идет несколько по другим законам. Почему они так быстро делают? Потому что они руки развязаны с точки зрения документации, с точки зрения бюрократического механизма. Потому что, согласитесь, в государственных структурах он гораздо более силен. Но вот они быстро прошли первый этап, они создали этот корабль, они сказали, мы его испытали, берите. А что значит брать? Дальше берет его государственная структура, она говорит, а, ребят, ну у нас есть законы, вот мы смотрим, по нашим расчетам коэффициент безопасности, скажем, 0,97, как пилотируем, и нам не годится, нам надо 0,99. А вы как считали? А вы как считали? И пошло-поехало. Когда SpaceX должен был стартовать? В 2015 году. Сегодня? 2018 год. Знаете дату старта SpaceX? Пока по плану 17 января 2019 года. А Боинга, который тоже делает пилотируемый корабль, тоже частная организация. Но не такая частная, как SpaceX, но это тоже, извините меня, акционерное общество, если говорить нашим языком. 31 декабря 2018 года. Нормально? Вы верите в эту дату? А это официальная дата в программе, написанная американцами, серьезным Боингом, что они будут стартовать 31 декабря. Спасибо. Три последних вопроса? Да, давайте три последних. Тогда сами выбирайте. Вы, да. Я бы хотела спросить, когда вы решили, почувствовали решимость стать космонавтом, и что вами двигало, то есть что это было? Эмоция или э, какая-то цель? То есть что Нет, будет... Не, ну вначале космонавтом я всегда говорю, я счастливый мальчик своего детства. Я мечтал об этом с детства. На самом деле, это вот, вы знаете, это вот счастливая пора, когда мы играем, и кто побеждает, тот Гагарин. И я вот маленького меня спросил, кто такой Гагарин, я первый, я победил, я Гагарин. Это потом пришло, что Юрий Гагарин ⁇ это первый человек, который полетел в космос и так далее. Но любимые фильмы, вот мы приходим в кинотеатр, и вначале, вы знаете, раньше, ну, те, которые моего возраста, тут мало таких, но все-таки, что вначале идет журнал, хроники дня. Ну, ну, погоди, если было или фитиль, это было вообще хорошо. Ну, а если хроники дня и в хрониках дня есть про космос а не только про Боробов, это вот это была фантастика для нас. Вот космос, вот нас показывают, вот марки. Поэтому это все, первый удар был, ну, наверное, когда я начал проходить медицинскую комиссию, мне сказали «нет», И порядка 11 лет мне говорили «нет». И это был сложный период. Я не могу сказать, что это было так это вот легко, но зато этот период привел меня к формуле, что такое упрямство. Меня часто обвиняли в упрямстве и упорство. Вот я потом тем, кто говорил нет когда-то, и говорил: вот ты говоришь не, да, тебе говорят нет, в результате нет – это упрямство. Ты говоришь да, тебе говорят нет, в результате да – это упорство. Вот. Мне повезло в этом плане, но ну, и кто бы мне сказал, что это будет пять раз, я не знаю. Поэтому это было с детства, это было осознанно, это был Московский авиационный институт. Потому что юношей, я вначале я понимаю. мой герой номер один это Юрий Алексеевич Гагарин и он всегда рядом, всегда со мной. И э, Военный летчик и я тоже изучал и Черниговское авиационное училище, Качинское, и Ейское авиационное училище. Но где-то в седьмом-восьмом классе я стал понимать, что ну, я могу быть военным летчиком, но не пройти, потому что я читал о том, как многие летчики не проходили э, в космонавты, и это было для них трагедией. Я понимал, что что для меня ближе, летное или все-таки космос. Поэтому вот пошел упор на инженерную стезию, А инженерную просто простая математика. Кто из космонавтов какие вузы закончил. Большее количество космонавтов закончило, гражданских закончил Московский авиационный институт. Поэтому я говорю, я живой пример тому, что теория вероятности есть. Я пошел именно туда. В МВТУ было меньше. Во время Вашего четвертого полета, во время выхода в открытый космос, Лука Пагметана чуть не утонул собственно говоря, в открытом космосе. Какие подобные... Он чувствовал себя, как рыба в аквариуме. Подобные какие-то чрезвычайные ситуации происходили с Вами? И, если да, то какие? Если... Нет, вот такой серьезной, как с ним, не происходило. Хотя вот со мной произошло, я в пятом скафандре, когда работал, отказал резервный насос, вернее, отказал основной насос, на скафандре, и я остаток выхода, причем в самом начале выхода, я проработал на резервном насосе. То есть это немножко напрягало, но как бы работа была штатная саму, самих систем, но остался последний резерв, как бы. Вот, и я с позволения руководства получил этот насос, свое собственное, как бы он у меня теперь в моей домашней в домашнем музее. А то, что случилось с, с Лукой, это, конечно, очень серьезная ситуация. На самом деле очень серьезная ситуация. То, что э, вода собралась в подшлемном пространстве и он действительно мог захлебнуться, потому что вот не стряхивание, не сдуть себя, это невозможно. Это вот вода. Мы чувствовали в тот момент, а я это помню хорошо, потому что э, я в это время фотографировал их с, со стыковочного отсека, и ко мне прилетают, я услышал эбортит, это прекращение выхода, прекращение выхода, и э, вы знаете, вот здесь была та... Ситуация, когда опыт э, за спиной, он помог, э, ну, есть такое разделение э, по своим функциональным обязанностям на станции. Так как это была 36-37 экспедиция, то в 36-й экспедиции я был борт-инженером российского сегмента, в 37-й командиром российского сегмента, а ответственным по выходам у них три человека было, три иностранца, и Кара Найберг помогала ему и Крису Кэсиде помогала с выхода то есть у них было больше чем надо людей наших они не привлекали но у меня за спиной был шатловский полет и я помогал ребятам по американским выходам и у меня за спиной был выход в американском скафандре мне повезло я в 2007 году выходил в американском скафандре паша виноградов тоже готовился в свое время к выходу в американском скафандре и вот сработало это все настолько как часы что и Паша, и я, и Саша Мисуркин, мы все помогали и сделали это настолько быстро, мы выдернули, причем вы поймите, что циклограмма такова, что он уже работает в повышенном давлении внутри скафандра, то есть надо было аккуратно снизить давление, чтобы не травмировать самого человека, при этом сделать это аккуратно и быстро. И чтобы не было перезакислораживания, не было вскипания азота, много там таких нюансов. Но и настолько мы это быстро все делали, потому что одна Карен бы точно не справилась, она следила и держала связь со станцией, с землей, а мы как раз работали с Пашей вместе с Лукой. И мы его очень быстро оттуда достали. Настолько быстро, что потом значит, э, насовцы говорили, ну вы бы хотя бы поснимали какие-нибудь фотографии сделали или видео. И потом задним умом ну, мы понимали, что можно было сделать и это на самом деле. Но... Вы ну, давайте девушки дадим. Мальчики не против. Да. Я да, точно. То, что То, что они нужны, это однозначно, и это однозначно, и это есть и в нашем центре, и в Америке, и разница, к сожалению, достаточно большая, методика разная. То есть у нас в центре обучают иностранцев русскому языку как языку общения, а в Америке как техническому языку. То есть, основной упор на технику все-таки. Вот, вот есть нюансы. И, и, вы знаете, в 2001 году, когда я приступил к подготовке в НАСА, ну, во-первых, в школе английский язык это был самый нелюбимый. И я еле-еле имел четверку. Это была четверка... Это была, скорее всего, тройка с минусом, чем четверка. Да? Даже вот так вот. Это вот сейчас я понимаю. Но четверка для того, чтобы у меня был аттестат, чтобы я сдавал два экзамена. Да, и это была третья четверка в аттестате. Больше у меня не было. Остальные пятерки были. Но для того, чтобы сдавать два экзамена, тройка не должно быть. И я вот, Это надо было... Вот за это можно было уже героя точно получать, как я сдавал английский. Я сдал его и забыл тут же, потому что в институте я получил за него тройку и был рад, и мне он не нужен был. И надо было э, видеть глаза американцев, которые увидели и узнали мой язык английский, что он нулевой вообще. Ну, это был сентябрь месяца, в ноябре мы ушли с ними в выживание, и там не было переводчиков, и я общался с ними. Это благодаря тому, что я вырос в многонациональном дворе, и моя твоя не понимает. Знаете, как. Не надо бояться, дорогая, туда не ходи, сюда ходи, с ней башка попадет, совсем мертвый будешь. Да? белиберда с точки зрения русского языка, зато все понятно. Вот, вот у меня был такого уровня английский тогда. Ну, потом это позволило мне пройти сертификат. Переводчики нужны, но вот вы грамотно задали вопрос о языках. Вот представьте себе, вот в нашем языке есть, например, прикрыть дверь. Ну, в данном случае технически это прикрыть люк. У нас есть понятие закрыть люк и прикрыть люк. Вот в русском языке это закрыть люк, прикрыть люк. Как будет звучать, вы знаете английский язык? Да, как будет звучать прикрыть дверь? Вот закрыть дверь вначале. Close the door, да? А прикрыть дверь? А как, а как перевести его, твой переводчик? Close not letge. «Закрыть не на замок». Да? А вот есть такое понятие, как его по-разному называют, «рунглиш», «ринглиш», «руслиш», да? вот. а там он называется «приклоус». Я серьезно говорю, очень часто используется этот термин. Вот, поэтому спасибо за вопрос. Он такой... И вообще, знаете, вопрос о языках. Очень хочется думать о нас в данном случае хорошо, потому что у них с точки зрения космических программ очень хорошо. Это надо четко понимать. И про нас, и чтобы сбылись слова французского фантаста Фрэнсиса Карсака. У него есть такое... Произведение Львы Эльдорадо называется. И начало этого произведения в одной таверне, на задворках Вселенной, значит, собрались люди разных планет, и звучала дикая смесь русского и американского. Там написано русского и американского. Языка всех звездолетчиков. Вот очень хочется, чтобы этот язык он был действительно русско-американский. Спасибо. Спасибо большое. Мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Она состоялась в преддверии самого космического праздника. Скоро день космонавтики, 12 апреля. И, наверное, я не буду утаять. Здесь все собравшиеся поздравляем вас с наступающим праздником и спасибо, что вы провели этот вечер с нами. Спасибо, спасибо большое.